Приветствую вас любители рукоделия! Сегодня свяжем геометрический узор с заполненными и ажурными ромбами. Раппорт вязания по вертикали составляет 6 рядов, но на самом деле узор очень простой и состоит только из воздушных петель и столбиков с накидом. Давайте приступать Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 12 плюс 1 петля. Цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема. И еще 2 в узор. Всего пять штук. От той, которую держим, отступаем две петельки и в третью вяжем столбик с одним накидом. В следующие две петли вяжем еще по одному столбику с накидом. 1 воздушная в цепочке одну пропускаем, а в следующие три петли вяжем 3 столбика с накидом. первый, Второй, третий, 5 воздушных. Цепочки пропускаем 5 петель. В шестую вяжем столбик с одним накидом. Еще 2 столбика в 2 следующих петли. Одна воздушная. Внизу одну пропускаем. И вяжем еще три столбика. Пять воздушных. Пять пропускаем. Из шестой петли повторяем конструкцию из шести столбиков. То есть до конца ряда чередуем 5 воздушных и 6 столбиков. В конце ряда, когда связаны последние 6 столбиков, набираем две воздушных петли. В нижнем ряду пропускаем две петли. И в третью крайнюю петлю ряда вяжем столбик с одним накидом. Второй ряд: три воздушных петли подъема и три петли в узор. Всего 6 штук. Разворачиваем вязание. В элементе из 6 столбиков Пропустим первый и, начиная со второго, свяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик во второй столбик предыдущего ряда. Второй столбик в третий. Третий столбик в воздушную. Четвертый столбик в четвертый. И пятый в пятый. Шестой столбик остается непровязанным. Мы делаем сужение к верхушке заполненного ромба. Три воздушных. В цепочке из пяти воздушных находим третью петельку, и в нее вяжем столбик с одним накидом. Три воздушных. Над следующим элементом свяжем 5 столбиков с накидом, пропустив первый и последний. Это второй заполненный ромбик. 3 воздушных. Столбик с накидом в третью петельку из 5. 3 воздушных. И снова 5 столбиков для третьего заполненного ромба. Так вяжем до конца ряда. В конце второго ряда после 5 столбиков с накидом вяжем 3 воздушных. По цепочке отступаем 2 воздушных петли. И в третью вяжем столбик с одним накидом. Третий ряд 3 воздушных. И разворачиваем вязание. В предыдущем ряду мы провязали 3 воздушных петельки. Сейчас свяжем столбик с одним накидом в первую петлю. 3 воздушных. Над 5 столбиками свяжем 3 столбика с одним накидом пропустив первый и последний. То есть продолжаем сужать верхушку ромба. Три воздушных. В петлю справа от этого столбика вяжем столбик с одним накидом. Над столбиком вяжем воздушную. В петлю слева столбик с одним накидом. Ажурный ромбик мы начинаем расширять. Три воздушных. Три столбика над пятью. Три воздушных. Столбик в петлю до столбика. Воздушная над ним. И столбик в петлю после столбика. Три воздушных. И так чередуем элементы до конца ряда. Когда связаны последние три столбика ряда, набираем три воздушных. По цепочке воздушных отсчитываем две петли и в третью и четвертую вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик в третью петлю, второй столбик в четвертую петлю. Четвертый ряд. Три петли подъема и одна в узор. Разворачиваем вязание. Пропускаем один столбик и в ближайшую воздушную петельку вяжем столбик с одним накидом. Три воздушных. Над тремя столбиками свяжем один столбик с накидом над средним. Это вершина заполненного ромба. Три воздушных. Над двумя столбиками нужно связать три. Для этого вяжем столбик в воздушную петлю справа от первого столбика. Одна воздушная над столбиком. Столбик с одним накидом в воздушную петлю между столбиками. 1 воздушная над вторым столбиком. И столбик с накидом слева от второго столбика в воздушную петлю. Это середина ажурного ромба. 3 воздушных. Один столбик над тремя, три воздушных, три столбика над двумя, а между ними по одной воздушной петле. И так до конца ряда. После крайнего столбика заполненного ромба вяжем 3 воздушных. Пропускаем 2 воздушных и в третью вяжем столбик с одним накидом. Воздушная над столбиком. Последний столбик ряда в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд. Три воздушных и разворачиваем. В ближайшую воздушную петельку вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушных, над вершиной ромба теперь будем добавлять столбик с накидом до столбика, столбик с накидом над столбиком, И столбик с накидом после столбика. То есть теперь мы идем в обратном порядке. Над одним вяжем 3. 3 воздушных. Над тремя столбиками теперь свяжем 2. Первый под воздушную между первым и вторым. Воздушная. И второй столбик в воздушную между вторым и третьим. Так мы сужаем ажурный ромб. Три воздушных. Над одним столбиком свяжем три. Три воздушных. Над тремя столбиками свяжем два, а между ними одна воздушная бедля. И так до конца ряда. В конце ряда после трех столбиков набираем три воздушных и вяжем два столбика. Первый вот в эту воздушную петельку, а второй в третью воздушную петлю подъема. Шестой ряд три воздушных и еще три в узор. Разворачиваем вязание. Над тремя столбиками свяжем 5. Первый столбик в воздушную. Три столбика в столбике предыдущего ряда. И пятый столбик в воздушную. Заполненный ромбик еще расширился. Три воздушных. Над двумя столбиками свяжем один в воздушную петлю между ними. Три воздушных. Пять столбиков над тремя. 3 воздушных, 1 столбик над двумя, 3 воздушных, и так до конца ряда. Когда связаны последние 5 столбиков заполненного ромба, набираем 3 воздушных петли, И вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема. Седьмой ряд. Три петли подъема. И две в узор. Разворачиваем. Этот ряд будет повторять первый ряд. Над пятью столбиками свяжем шесть столбиков. Первый в воздушную. Второй и третий над столбиками. Одна воздушная. Один столбик пропускаем и вяжем еще два столбика над столбиками. И последний столбик над воздушной. Так над пятью столбиками мы связали шесть. Набираем 5 воздушных, они расположены над ажурным ромбом. Над 5 столбиками вяжем 6, секциями по 3 штуки, а между ними 1 воздушная. 5 воздушных. И так до конца ряда. В конце ряда после 6 столбиков вяжем 2 воздушных. И столбик с одним накидом в четвертую воздушную петлю предыдущего ряда, она же третья петля подъема.